Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет технический выпуск. Вы знаете, что у нас лажа с селдрайвом, драйвом который мы планируем чинить. И сегодня мы будем нашу лодку вынимать на берег. Об этом будет наш сегодняшний выпуск. интересное мероприятие еще тем, что у нас нету селдрайва, не работает мотор и все уехало в Соединенные Штаты Америки для диагностики. А, а мы будем подъезжать к крану, выниматься и все это будет происходить без мотора. То есть такой небольшой квестик. Но мы его, я думаю, с легкостью пройдем, потому что ничего сложного в этом мероприятии нет. Нужно просто немножко сноровки. Но я думаю, с этим проблемы нет. Так, что мы сделали? Вот у нас идет одна веревка сейчас пока стоим сприн и там две носовых то есть мы сейчас просто отцепляем носовые и поехали назад и вот у нас готов тузик в нем лежат две веревки и длинная привязана к носовой утке то есть мы отъезжаем назад и после этого просто газуем вперед и поехали так как мы будем сейчас ехать и мотора у нас нет то естественно нам нужна будет помощь и мы сейчас я сейчас подойду к ребятам. Здесь в Марине стоит лодочка. Вас познакомлю, они мне будут помогать. Сегодня тащить меня из Марины на драйвок. Привет, народ! Привет! О, давайте я вас познакомлю. Дима. Дима. Оля. Оля. Миша. Привет, Миша. Привет. Что вы здесь делаете? Расскажите. Мы пришли сюда на лодке купленной в Техасе хотели пойти на ней в кругосветное плавание и хотим и хотим до сих пор но пока у нас много поломок вот стоим на берегу ремонтируемся удивительно поломок на лодке. Они, они бывают не ломаные они ломаные продаются сразу сходу и еще. Бьёмся. У нас надежная лодка, и все ломается, все надежно ломается. То лапы ломит, то хвост отваливается. То шафт отваливается. То паруса ломит, то шафт отваливается. В общем, сегодня ребята будут помогать мне в перемещении лодки с нашего места на Драйдок. Ну что, вы готовы? Готовы. Поехали. These here control each of the shuttles, which go up and down. This here, going this way and this way, turns the wheels, right and left. Uh-huh. So the steering wheels in the far end. Then this one here, this way, this direction for the whole machine. This way, that direction for the whole machine. This is down for the shuttles. This is up for the shuttles, and then here I can go. Some of these shuttles, I got four of them that move fore and aft, uh -huh. and so that controls which set I use. Ага. Uh -huh. Yeah. It's like FPV drone. Yeah. <laughs> not, it's not difficult. <laughs> not difficult. Yeah, I can select my shuttles. So right now I got two and four. This one here and this one here. Это nice машин. Thank you very much. Yes, it is. Thank you. Let's go. I need more speed as possible. Прямо по курсу мель, но ну, мы сейчас идем. Поворачиваем, там еще одна мель. Там чувак рыбу ловит. Он такого не ожидал, и тут уже нас начинает сносить. Темненько это все. Хорошо, окей. Давай, я переднюю. Давай, давай. Основную переднюю они у нас потом потянут, потом заднюю, а дальше нам потом не страшно. Инерции было меньше. Медленнее, Медленнее, шалай Я буду Вот под нас загоняют. Будьте внимательны, Джим! Очень страшно, <laughs> такое ощущение, когда она немножко так побухивает, когда он останавливает подъем. So now we start to move forward. Сейчас, похоже, нам будут чистить дно, пока мы стоим тут. Все барникалы сбивать, прышер-вошеры и все такое. Вот, все, мы сейчас стоим уже на драй-доке, нас вынули, поставили все распорки. В общем, все у нас произошло удачно. Единственное, конечно, когда мы выходили, там был этот дурацкий рыбак, который там сети расставил, и мы прошли очень близко с рифом. Но, к сожалению, бывают такие накладочки. Сейчас мы стоим, мы попросили поставить нас максимально далеко, там, где меньше всего лодок, и у нас будет эффективнее работа, потому что вот это вот там ла-ла-ла все время, нон-стоп, вы же понимаете, это сильно отвлекает и сильно тормозит. Давайте я вам покажу, как это сейчас здесь выглядит. Так, вот это наш драйдок. Здесь стоят лодки, которые долгострои, то есть прямо, которые сюда ставят они здесь находятся долго-долго этот катамаран был раньше парусный из него делают моторный поубирали все кили с него ну в общем такая вот история так здесь сбоку идет техническое помещение где а, обслуживают все стенды эта часть принадлежит марине вот это вот вдалеке а, Это компания ocean builders которая делает очень крутые домики у нас с ними будет скоро проект Наверное, я его даже на канале выложу. У нас тут простынка сушится, потому что чуть намокла, вода ее забрызгала. А, и вот там находится основной бот-ярд. И вот там вдалеке э, мы стояли. Короче, вот такое вот у нас место здесь сейчас. Ну что, давайте сейчас пойдем вниз. Я вам покажу то, что собственно случилось с селдрайвом, Drive. И вам будет наука, ну и мне соответственно тоже. на итак друзья смотрите что у нас есть вот этот винт вы помните когда мы были на сан-мартене мы его красили специальной краской для пропов то есть они вот эта краска она ну, реально не работает потому что вот это вот все вот эти барниколс, они реально настолько к ней прилипли что их отсюда убрать практически невозможно и э, я думаю, что больше этой краской красить мы не будем, но тем не менее. Ладно, давайте идем дальше. Вот это вот наш большой анод, который защищает наш проб, то есть который защищает наш винт. А, как вы видите, он работает, то есть вот, у него есть коррозия, то есть это хорошо, потому что он должен быть съеден. Но самое главное, это не это. Вы видите наш сел Drive, посмотрите на него. Вот это называется электрическая коррозия, причем, вот вообще дырка сквозная, причем самое ужасное в этой истории, что я-то знаю, что, скажем, аноды нужно, чтобы были в порядке, иначе съесть ногу. И, естественно, я нырял в марину и постоянно проверял на наличие этого анода и на его работу, то есть тыкал шпателем. И по факту оказалось, что все нормально. И потом очередной раз я ныряю и отваливается вот просто кусок анода с куском селдрайва. Причем это произошло за месяц. Мое подозрение, что где-то рядом лодка, у которой были проблемы с электричеством, и у нее все это утекало и на нас в том числе. Вот увидите вот это вот резинки, которые идут внутри. И вот эта типа крышка туда вставляется Но на самом деле для нас это есть небольшое решение Потому что если я еще сомневался, что мне делать То сейчас надо просто покупать новый Cell Drive И менять его на обычный механический Потому что в дальнейшем на таком, как у меня селдрайве, Drive Который мне реально нравится Далеко не уедешь Вот смотрите Оп. Вот и сальничек то есть прямо вот это все вот оно умерло. то есть сел Drive пришел в негодность буквально за месяц вот до такого состояния до этого как бы был нормальный потому что я нырял я его проверял шпателечком поэтому в маринах стоять не очень хорошо или нужно стоять в таких маринах где этой проблемы нет то есть нужно покупать какой-то монитор который будет показывать вам на наличие всего плохого электричества, которое есть в Марине. Ладно, это с этим понятно, здесь хотя бы все очевидно. Устрицы. Так, ладно, проверяем, дальше проблемы. А, радар. Надо будет его снять и посмотреть, и проверить, где оно болтается. И исправлять. Ну, короче, вот это вот задача номер один. Ход на самом деле не очень большой, но нужно, чтобы его не было. Далее электричество. Вот у нас оно идет. Вода подготовлена. Вы видите шланги. Шланги идут у нас на лодку. Вот они лежат здесь. И вот это щиток, на нем находится электричество, 32 ампера. И вода вон там вот дальше то есть мы полностью готовы чтобы жить на берегу удобно с 220 вольт так что мы еще сделали вот увидите наш электрический кабель который вот идет здесь мы на него сверху одели водопроводный шланг разрезали его ножницами потому что если на него будут наезжать автомобили то его могут попортить а так мы его решили защитить, просто в длину порезали, надели, и я думаю, что так оно и будет. Чтобы он не двигался туда-сюда, сейчас его еще хомутами, стяжками закреплю. И мы будем полностью готовы к тому, чтобы жить какое-то время на берегу. У нас наши все муринг-лайнс швартовые были грязные, мы их положили в ведро, залили хлорочкой. Ну, в такой щадящий комплекта... щадящей концентрации и заодно постираем у нас вот там вот еще валяются чуть впереди чтобы потом они у нас были чистые Ну вот так вот шаг за шагом мы сейчас приготовимся все помоем все почистим дно почистим лодку починим и мы будем полностью готовы для нашего дальнейшего путешествия вот так вот у нас здесь такая корзинка Сюда тапки снимаем и заходим на лодочку. Сейчас будем дальше что-то делать. В цинковой смазки и они прямо здесь шикарные то есть вот как закрутил так и выкрутил Причём выкручиваются легко вообще никаких проблем нету эта идея вот, использования смазки просто шикарная так теперь нам нужно на отсюда выбить вот эти вот вот эти вот Вот так вот их все три то есть вот это вот соленая вода это все отмоется я думаю что мы просто потом купим вот такую вот ногу для того чтобы все старые элементы исправить но ну, это все отмою естественно же Вот это поворотный механизм. То есть, вот эта вся штука крутится. Вот этот сам селдрайв. Вот он так снялся. И вот внизу было два демпфера и вот эти вот резинки. Короче, и это все вот закрыто было. Теперь мне нужно это будет все помыть. Но, в любом случае, вот этот селдрайв мы будем поднимать кверху. верху здесь он всякие живности как они там живут вообще не понимаю ужасная история ну что а теперь задаем этот же вопрос нашим экспертам кстати я не зря вот в этой вот маечке нахожусь это мой друг Витя мне подарил прислал на ней написано если вы не знаете английский в перевод на русский почему же так произошло так вот Виски, танго, фокстрот. Мы сейчас будем задавать этот вопрос нашим друзьям, яхтсменам. И они, каждый выскажет свою версию, почему же, собственно, это все произошло. Всем привет. Меня зовут Евгения Любимова. И вот я участвую в дискуссии о том, как победить или избежать проявления электрохимической коррозии. Ну, вообще, на сто процентов никак. Есть способ полностью отказаться от электричества на борту. Впрочем, шутки шутками, но регламентирующие яхтенные организации, такие как американская IBYC и европейская ISO, до сих пор не договорились о том, как защитить лодку от коррозии и одновременно защитить людей от поражения электрическим током. Что уж тут говорить о мнениях э, сменов? Дело ясное, что делать умное. В основном все проблемы происходят в маринах, когда все лодки по сути связаны одним проводом. Э, например, у одной аноды кончились, и она начинает использовать ваши. Когда ваши кончились, в расход идет следующий в ряду активности металл. А если на ней, вот на соседней, еще есть токи-утечки, иначе говоря, блуждающие токи, то процесс летит как фура с горы без тормозов. Источники блуждающих токов – это повреждение изоляции, неправильное заземление, неправильное зарядное устройство, неподходящие по сечению провода – Выключатели, установленные на минусовых проводах, ну, неправильное заземление. Но блуждающие токи могут быть и берегового происхождения. Что надо, так это поставить гальваническую диодную развязку, изолятор, где обязательно должен быть конденсатор. А еще лучший способ это разделительный трансформатор, где к вторичной обмотке подключена у нас бортовая сеть яхты, а к первичной обмотке береговое питание. Все полное разделение. А вес такого трансформатора современного на 2 кВт где-то 10 кг, на 3,5 половиной, чуть больше 20 Ну а старые вообще весили как сейф в банке. А еще есть такой вариант не связывать заземление переменного тока с постоянным. Ну, это обязательно требуется установки УЗО, но правильная реализация – это такая тема очень неоднозначная, где даже профессиональные сутовые электрики предлагают совершенно разные способы исполнения вот этого заземления, порой противоречат друг другу. Что еще добавить? Что теплая вода, ну вот как и было у Сергея с его селдрайвом, она очень ускоряет электрокоррозию, что не все защитные аноды, даже цинковые, одинаковые по составу, что важна также их площадь, что анод, израсходованный более чем на 50%, уже практически не работает. Ну, естественно, их нельзя покрывать необрастайкой. Кстати, оно может стать катодом в гальванической паре при изменении соотношения потенциалов. Ну, Все как мы любим. Взорви мозг. яхтинка, он такой. В общем, вы видите суслика, а он есть, так и электрокоррозия. Она есть, но ее можно найти тем же мультиметром. А рецепты имеются в книгах для бутонеров. Там же вы найдете ряд активности металлов. Подводя итог, что должно быть? Это гальванический изолятор или трансформатор. Нужно следить за анодами, следить за состоянием проводки и оборудования. И при желании что-то такое новенькое установить, приколхозить, в общем-то ознакомиться с стандартами установки, чтобы все было хорошо. Все, всем удачного Нового года, новых плаваний Чао. Всем привет, здесь Игорь Акименко Слава Акименко, Ах... и хочу рассказать вам про такое явление, как реверсии в полярити Все мы видели вот эту вот лампочку Причины реверсивной полярности могут быть разные, начиная от банального неправильного подключения в колонке на берегу, заканчивая разными сложными случаями например, как в той же Панаме сбор 220 вольт по двум сетям 110 вольт Любое устройство подключается к электрической цепи посредством двух проводников. В постоянном токе это плюс и минус, в переменном токе это Фаза и 0. Если фазу и 0, нейтраль поменять местами, то приборы будут работать так, как и работали до этого, но ваша защита останется на заземленной стороне проводника. Соответственно, в случае короткого замыкания на корпус не сработает защита и можно получить поражение током. Неважно, какая была причина эффекта в полярити, вы можете видеть. У нас есть специальный диод, который нам будет говорить об этом. И надо помнить, что мы должны быть внимательны и осторожны. Подробнее про это мы можем почитать, по ссылке в описании очень неплохо дана вся теоретическая часть этого явления от ребят, которые занимаются этим профессионально. Здесь была Киминга специально для блога капитана Германа. Привет, Сергей. Собственно... Болеть. Собственно, нахуй надо было свет нормально сделать. А вот, вот так. В общем, у тебя гальваническая коррозия и, по исключению, проблемы. Вот, при долгом состоянии в марине гальваническая коррозия может быть условно двух видов. От одного вида можно довольно эффективно защищаться, от второго, к сожалению, вообще никак. Только производить измерения, вот, и по факту узнать, есть ли угроза получения какого-то повреждения на лодке относительно этой коррозии. Нет, собственно, как случается гальваническая коррозия. Есть берег, есть лодка. Если на берегу с проводкой какие-то проблемы, и на берегу, э, на заземлении, или вообще, в принципе, в контакте с землей, э, есть какой-то положительный потенциал, то лодка, имея э, контур заземления, становится отрицательным относительно положительного, относительно земли, и появляется цепь, по которой течет ток. Вот. Обычно разность напряжений в таких цепях очень мала, она может быть 0,5 вольта, 0,6 вольта, до 1 обычно. Вот. И, соответственно, когда на лодке к заземлению, контур заземления, а это и киль, и сейлдрайв, и мотор, приложено условно положительное напряжение относительно берега, либо еще какой-то лодки в марине, или какого-то еще объекта, который находится в контакте с водой то с твоей лодки начинают вытекать, условно, электроны, вот, которые приводят к окислению материала проводящего, который находится в контакте с водой, ну и, собственно, он сгнивает, вот. Это очень легко лечится, это очень легко лечится двумя способами, один очень, очень хороший, это установка изолирующего, изолирующего трансформатора, то есть когда земли земле приходит фаза 0 земля, 0 и фаза заканчиваются на трансформаторе, а из трансформатора выходит своя собственная 0 и фаза, а земля вообще получается полностью разорвана при такой схеме, и это позволяет корректно работать цепям защиты, таким как УЗО либо диф автоматом, и разрывает полностью два заземления, тем самым исключая проблемы и перетекание токов с лодки к земле, вот, либо наоборот, но обычно наоборот, это не так страшно. Вот. И второй способ, довольно дешевый, это установка в разрыв земли специальных изолирующих диодов, которые повышают э, минимальный порог напряжения э, для протекания тока. То принципиально это очень устройство э, сделано просто. Это два или три диода, которые включены последовательно друг к другу в обе стороны. То есть есть ветка в одну сторону, есть ветка в другую. То есть ток может перетекать в конечном итоге из земли на землю. Но э, у каждого диода существует такое понятие, как э, падение напряжения. И оно равняется... 0,6-0,8 вольта. Соответственно, когда мы 2-3 диода соединили, получили падение напряжения в районе 1,5 вольта. Может, 1,8. И так как мы знаем, что минимальное напряжение Максимальное напряжение обычно, которое э, приводит к таким проблемам с коррозией, оно там, не превышает 1 вольта, то мы это этим барьером в 1,5-2 вольта полностью отсекаем протекание токов э, с низким напряжением, что э, зачастую, но не всегда решает проблему э, с э, гальванической коррозией. Э, второй тип гальванической коррозии, который можно встретить, или второй случай, при котором тагальгинская коррозия возникает, это когда ты находишься, можно сказать, между двух э, полюсов, между землей или какой-то лодкой и еще одной лодкой. И ток течет сквозной через тебя, через твою лодку. Он может втекать в, например, в киль, если киль соединен со всем остальным, а вытекать уже из сейлдрайва, соответственно, на киле будет относительно сейлдрайва генерироваться какой-то положительный потенциал, а на сейлдрайве отрицательный. Или наоборот, как повезет. И в таком случае гальвиническая коррозия будет поражать, соответственно, либо одну часть лодки, либо вторую. Ты становишься просто как последовательным проводником в какой-то цепочке. Такой тип коррозии, к сожалению, вообще никак не победить, он ничем не лечится, кроме каких-то активных защит. И о нем можно только узнать, произведя замеры. Есть специальные устройства, которые замеряют потенциалы. И в конечном, в конечном каком-то, или в самом простом варианте, можно, конечно, взять просто мультиметр и померить отношение потенциалов. Если, например, киль и Селдрайф не имеют связи, то между ними и понять, да, какая в воде, какой потенциал развивается в воде. Вот. Либо можно между землей и лодкой померить, оторвав землю на какое-то время и посмотреть, какое напряжение есть. И главное, с каким знаком, да, если на лодке минус, то это к беде. А если на лодке плюс, то к беде у кого-то другого скорее всего. Вот. Больше особо с этим ничего не сделать. Активные защиты на лодках наверное, можно сделать, но активная защита, это значит, что кто-то кто будет рядом активно страдать, а ты будешь активно не страдать. Вот в этом заключается активная защита. Поэтому, наверное, варианты с активной защитой можно, в принципе, не рассматривать потому что тогда просто даже если будет где-то все в порядке и будет работать активная защита, то для, вокруг что-то отгниет, а у тебя условно прирастет, потому что, в принципе, перенос да, и, и восстановление будет проходить на твою лодку, вот. а, не, а не окисление у тебя будет, соответственно. А, вот как-то так это работает. А, что с этим делать? То Стараться долго не находиться на подключенном берегу, стараться, в принципе, наверное, долго не находиться в маринах и ну, делать, замеры. делать замеры между отдельными частями лодки, которые соприкасаются с водой и имеют какую-то проводимость, и либо устанавливать специальные измерительные средства, которые покажут, очень простые, которые покажут в плюс или в минус какой потенциал у лодки относительно, например, контура заземления с берега. Это позволит как минимум заранее понимать, чего можно ожидать от Марины, или чего можно ожидать, и вообще сделать какой-то прогноз. Если это 2-3 дня постоять, то это не проблема. А если это постоять 2-3 месяца, это уже не очень. Если постоять год, то получим вот что получилось. Поэтому, собственно, проблема актуальная, проблема страшная, особенно в текущее время, когда все или большинство их сменов вынуждены подолго оставаться на одном и том же месте. И, естественно, в зимний период, и если будем касаться Европы, то это еще и электричество, которое нужно для отопления и так далее и тому подобное. Поэтому с этим нужно бороться. И этому нужно уделять особое внимание, чтобы не получалось таких неприятных ситуаций, как получилось с тобой. Желаю победить тебе эту проблему. Может, мы в скором времени найдем новую ногу драйва в понедельник я буду звонить стараться это найти и решить давай дружи ну что я надеюсь теперь вы знаете значительно больше теперь вы знаете как это все устроено какие есть риски что на что влияет ребятам огромное спасибо за то что поделились своим мнением а на этом наш выпуск мы заканчиваем и уже в следующих выпусках я вам буду рассказывать, как мы будем бороться с сложившейся ситуацией. Поэтому, друзья, не забываем поставить лайк, нажать на колокол, оформить подписочку и написать коммент. Мне будет от этого приятно. Все, до встречи в следующем выпуске. Пока!